я арку да. богдан играет в синий взорвите один Не из объектов противника этого. раунд начался бомба взята кидаю гранату граната есть что то подрати меди дальше на Супер, пора, сюпер, манда! Супер, сюпер, сюпер! Супер, сюпер, сюпер! раунд начал бомбы взята. А зато она сюда... Есть минус чуть-чуть... Барь, барь титанистый. Барь, барь титанистый. Барь, барь, барь, барь, барь, барь, барь, барь, Наш отряд разбит. Мы проиграли. Взорвите один из объектов один противника. Раунд бомба взятся. Граната! Граната! Граната! Вверх снайп! Да. сзади зад, зад. Подомой. На противника разбита. Миссия выполнена. Установите бомбу возле одного из объектов Раунд начался. Бомба взята. Все, граната снял. А второй! А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 у он, он он, нас на балконе он стоит на балконе стоит он каким послом он умрет ушел глаз ушел глаз. Он ушел он ушел на резку ушел к себе на резку ушел к себе артян артян это оба там ушли он поснизу <связь> раунд. Вражеский отряд разбит. Нагнута. Оу, что ты сделал? Взорвите один Терпи. из объектов противника. А я Раунд. На чем Граната. Не показался Спасибо <связь> не броня реса, реса, не броня ресса, ресса, богдан да, рессой да, нет, бомба в деталь бомбой убит Броняна. тупик, тупик. тупик. О, боже, бомба в мы... противника убиты мы победили или что? Защитите стратегические объекты Все вот Раунд начался Быстро, мне не, не Серьезно, серьезно, серьезно. Серьезно, серьезно. Серьезно, серьезно. Серьезно, серьезно, серьезно. серый, серьезно, серьезно. Серьезно, серьезно, серьезно раунд начался так. Да я просто говорю, я не серьезно говорю я, я шуточками говорю я на фонтур в на что они осторожно, граната держись, Синя, все будет хорошо синий, синий, синий синий, синий синий, синий, серый, серый, серый, заходь к вам ну что наша команда уничтожена мы проиграли а? Синяя <Isol3> Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Плавай, скажем Надо надо Ловите, ловите, ловите, ловите, ловите, ловите, ловите. Все, на сером, на пункту, один квадрат, не на пункту. Оба на пункту, оба под Подпишкой под под здесь, выходите, не выходит. А -а -а! Оба Оба у вас, оба у вас, оба под один. Один под один на выходи там, не выходи, не выходи там, не, там, там, что, залезай, залезай. залезай! Я вообще пул. Всё. Миллиметр. Уходи тогда. Они тебе что ты на правой, иди, на правой, иди, стань. Сыхни, тут у нас, у нас. забрал, Вот забрал стоит стоишь переписывай Стоит, стоит, стоит. стоишь стоишь Стоит, стоишь Стоит, стоишь Стоит, стоишь Стоит, стоишь стоишь стоишь стоишь стоишь стоишь стоишь стоишь стоишь стоишь стоишь стоишь стоишь стоишь стоишь Полдария, мне Граната! Их ветки есть Бля, подраке, подраке, помогает Кадратик да. стоит, мину поставил, мину поставил здесь Где то вот, справа, Холли справа от здесь, <плаку> справа, Холли справа. справа от тебя Ресли, саппорт, Я берега На серу Граната <плаку> Все бойцы противника убиты. Мы победили. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Хорошо. Подожди. Поддайся. Поддайся. Поддайся. Поддайся. Поддайся. Поддайся. Поддайся. Поддайся. Поддайся. Поддайся. Поддайся. Мил, Быстрее, файл. Мил, да. Мы обезвредили бомбу. Раунд. раунд за нами. Наверное, а? такая. Такого... Установите бомбу пол... пол... а, возле одного я, из объектов. Я хотел отпустить раунд. <сех> Я его услышал. Но... Граната пошла! Пик. Осторожно, граната! Желтый, жлтый. Нам квадрат квадрат. <сосы> квадрат, квадрат. квадрат, квадрат. Квадрат, плэн. <сосы> на свет, на свет. квадрат. Плен, фоем, флоем, плен, Минут оставил. <сосы> квадрат, квадрат, квадрат. Квадрат, квадрат остался. Где мы на плен? Арка, арка. Наплен, плен, плен, план. Квадрат, квадрат, не раждай. Подожди, Квадрат без ХП. Аромат, аромат. Аромат, аромат. Аромат, аромат. Команда врага уничтожена. Взорвите один из объектов противника. Раунд Попитайте, начал. Да. взята. Смотри, это желтый. Блин. Блин. Желтый, Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин бомба взята граната пошла осторожно граната вон с игрой бомбы <прос Cumisse> кв кв 2 кв 2 кв 2 кв Двое кв еще, Рей, еще. кв резicia, один ресует на другом. Один ресует. Смол, стоит, смол, смол, Арка, арка будет. Арка спина. Арк, спина. Мы да, а проиграли давай. раунд. Надо было быстро подобраться. Взорвите просто. один из объектов противника. Да раунд раунд не... начался Граната! Да, да, да,